Асламбек Соти, серебряный медалист по тяжелому весе. Как оцениваешь схватку? Доволен поединком самим? Ну, про, проигрышной схватки нельзя быть доволен. Согласен. А результатом? А все-таки потому, как вел поединок, все-таки и баллы взял свои? Ну, свои не взял. Если бы свои взял, выиграл бы. А так, хорошая работа была сделана. Но, как видели, нужно было еще еще больше. Нужно еще больше тренироваться. Тогда, думаю, с Божьей помощью будет все хорошо. Да, и вот самый главный вопрос. Ты, как человек, который боролся в финале с одним из самых сейчас титулованных, ярких спортсменов, можно выиграть у Судалаева? Я думаю, что каждый может выиграть любого человека. Просто главный факт – это как ты поработаешь. А там уже как Бог скажет, так и будет. На сегодняшний день это самый большой твой результат? Да, сегодняшний день это лучший результат мой по взрослым. Ты когда стал заниматься борьбой, кто был твоим кумиром? Моим кумиром был Вайсар Сайтиев. Всегда, как сказать, не то что равнялся, а восхищался его борьбой, его свободной борьбой. И да, был Вайсар Сайтиев. Но на майке у тебя другой спортсмен? бесит Кудухов великий человек, очень сильный человек был Василий Духов. Согласен, да, тоже лично его знал. Расскажи несколько слов о себе вообще. Как ты стал заниматься борьбой? Почему этот вид спорта выбрал? Борьбой я отец привел меня на борьбу. На самом деле не выбирал я и ходили с братом, тренировались и вот так да, видите, до сих пор тренируемся с божьей помощью. Если бы не борьба, чем бы мог еще заниматься? Что нравится? Не знаю. Все мне говорят на баскетбол нужно, но я сам не люблю баскетбол. Почему? Не знаю. Больше нравится мне смешанные единоборство. Да. Но борьбу я люблю больше. А в принципе видишь возможность поучаствовать в смешанных единоборствах? Ну пока что этот вопрос не актуален. Пока что... Нужно здесь все доказать, а потом посмотрим, как будет.